Привет, народ! Вещает Антон. Мы с вами частенько залипаем на разный крутецкий транспорт. Этот ролик исключением не будет. Да, сегодня я принес еще охапку крутых штук. Они вам точно западут в душу. Мы посмотрим на 20 необычных видов транспорта и поудивляемся с прогресса. Обещаю, сегодня будет интересно. Быстрее наливайте чаек, берите что-нибудь вкусное. А еще не забывайте про лайк и подписку на канал. Это правда очень важно. А если вы хотите получать уведомления о новых видео, то можете включить колокольчик. Что ж, очень надеюсь, что вы успели принести все нужное и устроиться поудобнее. Напомню про конкурс в конце видео на тысячу рублей, и мы уже начинаем. И начнем мы просто с шикарного велика. У меня такое чувство, что он вышел из мультика типа Скуби-Ду. Ну и что, что там у них был фургончик? Мне кажется, что на таком велике тоже можно раскрыть кучу тайн. Мне еще нравится, что там можно ездить как бы полулежа, поскольку педали расположены не так, как мы привыкли, а чуть выше. Да и сама конструкция слабо напоминает велосипед. Скорее, она похожа на очень странный мотоцикл. Кстати, за водительским сиденьем еще располагается что-то вроде багажника, куда вы можете сложить свои вещички на время поездки. Такое чудо работает на чистом электричестве, не потребляя бензина, что делает велик более экологичным.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 Прикиньте, там даже ручка выдвигается прямо как на чемодане. Дизайн, конечно, просто бомбический. Вот такой скутер будет отличным подарком за заядлым туристам. Они точно оценят ваш юмор. Кроме того, транспорт нереально компактный, что тоже плюс. Его можно хранить в углу гаража, где-нибудь в подъезде и даже на балконе. По-моему, что-то компактное, удобное, красивое и быстрое – это предел мечтаний. В общем, скутер просто бомба. Дизайнеры постарались. Да и исполнители тоже. Проект получился интересным, креативным и, главное, перспективным.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 На самом деле задумка хорошая. Обычные коляски наверняка могут проехать далеко не везде, а вот это поможет нуждающимся людям решить такую проблему. На ней человек может даже подниматься по лестницам, что реально классно, ведь пандусы по каким-то причинам устанавливают далеко не везде. Сама коляска выглядит нереально круто, выполнена она в королевском синем цвете. Со стороны мне кажется, что на ней намного комфортнее передвигаться, нежели на обычной, но здесь правда не могу ничего сказать. А вообще я люблю все вездеходы. Абсолютно. Они всегда упрощают людям жизнь, в какой сфере бы они не применялись. Если что-то такое появится в России, то школьники точно будут ликовать. Да, это школьный автобус. Школьные автобусы распространены в Америке, там детей довозят до школы. Но стоит отметить, что ездить на автобусах там реально намного дольше, так что вопросы переносе данной практики в Россию реально спорный. А так этот автобус выглядит стильно. Желтый цвет, черные полосы – это база. Ну, такой, знаете, чисто автобус для тех, кому лень довозить своих детей до школы. Но, кстати, стоит отметить, что ребят часто мотивируют даже самые мелочи. Мне кажется, у школьников стало бы чуть больше причин приходить на урок без опоздания, если бы такие автобусы ходили в стране. Ну, прикиньте, просыпаетесь и понимаете, что в какое-то определенное время за вами заедет автобус. Ну, классно же! Ого! А вот эта штуковина реально классная. Мне даже кажется, что на ней можно участвовать в каких-нибудь гонках.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 Короче, весь корпус у него из железа. Присутствуют какие-то шарики из того же материала, но по цвету они отличаются. Также хочу отметить, что выглядит сам велик ну очень неформально. Ну такое, реально на любителя. Наверное, такая модель понравится более жестким и жестоким людям. В принципе-то вы сами видите этот велосипед и сможете сделать выводы для себя. Ой, посмотрите на этот миленький гироскутер. Он такой маленький, боже мой. Знаете, даже больше моноколесо напоминает. Ну, смотрите, у него даже подставки для ног задвигаются. Да, наверное, это все-таки моноколесо. Но выглядит оно потрясающе. Белый минималистичный дизайн, просто огромнейшая кнопка включения на передней части устройства, складные подставки. Моноколесо, кстати, легко переносится, поскольку сверху предусмотрена какая-то тканевая ручка. Для своего размера колесо достаточно шустрая, а еще мне нравится эта зеленая подсветка во время движения. Прикольно смотрится. Так, погодите, а это лодка или вертолет?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 Лодка двухместная, так что в одиночку на этом чуде ездить не придется. Кстати, внутри достаточно уютненько. Сделали бы еще какие-нибудь шторки, чтобы вода не попадала. Цены бы не было. Топ-5 неожиданных поворотов. Честно, этот суперкар просто покорил меня с первой секунды. Он безумен во всех смыслах этого слова. Выглядит он, конечно, стилево. В принципе, черные тачки всегда смотрятся классно, но это особенно. Но блин, что это за кусок механизмов нам вывалили наружу? Зачем это? Закройте, умоляю. Такие дизайнерские решения нам реально не нужны. Ну серьезно, меня это немножко не устраивает. В остальном претензий нет. Крутецкая машина, колеса-пушка. На таких колесах, правда, можно проехать по любому ландшафту. Да и в целом тачка прекрасна. Я бы реально хотел себе такую. Господи, до чего дошел прогресс? А мы когда-то удивлялись гироскутеру ему на колесу. Ребят, у нас тут ховерборд, ау! Блин, да чего ж классно он выглядит. Он вроде как машина.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 Те самые люди в зале, которые пропускают день ног. Ладно, вообще-то прикольная задумка и воплощение. Если вы хотите тренировать не ноги, а руки, то вот вам идейка, каким образом это можно сделать. Да и выглядит велик стилёво. Какие-то неброские цвета, минималистика. Кстати, переднее колесо велико стандартное, а заднее намного меньше. Не знаю, насколько это удобно при использовании, но вроде девушка едет относительно ровно. Возможно, такие велосипеды не стоит пускать в массовое производство, но просто предложить такую идею народу – это классно.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 боже мой нет слов одни эмоции я мог понять все что мы видели с вами сегодня но это что серьезно дрон на который может сесть человек а какая грузоподъемность у него вообще и да там серьезно сделали небольшое кресло для того чтобы человеку было удобно сидеть но блин какое же там громкое жужжание и кстати этим дроном как и любой игрушкой нужно управлять через пульт интересно через сколько этот пульт выйдет из строя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 Ну а в прошлом конкурсе победил Никита Иванов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока!